Христос Воскрес! Вітаю всех любителей православного слова. Минулого раза мы ми с вами говорили про свято Жон Миреносець, зупинившись, зокрема, на роль жінки у суспільстві. Але мы ничего не сказали про роль жінки у церкви. Якщо если когда-то за часы всего и дивнини вообще не допускали до церковного хора, то теперь важно уявить богослужение без жёночего голоса. Так же повелося, что жёнки стали главной ручейной силой церковного життя. Куда же поделись вы, шановные человеки? Неужели это привівся уже казацкий, славетный, православный дух? Это особлива тема для роздумів. А мы сегодня говорим о роль человека в семье. Если мы откроем новый завет, книгу, письмо апостола Павла Дуэйфе, 75-го, то побачимо увидим такие слова «Дружины». «Кориться своим человекам, как Господи». «Бо человек – голова дружины, как и Христос – голова церкви. И как кориться церковь Христови, так и дружины своим человекам у всему. Дружины нехай боїться своего человека». Декому может сдаться, что тут мова идет про переречения дружин на рабское становище перед своими человеками, на что дається своевременность Божия сам Христа через святого апостола. Но я могу сразу отметить, что это совсем не так, как может сдаться на первый взгляд. по первых эти слова адресуются не человекам, а женщинам. И говорится про женскую покору, а не про деспотизм человеков. по вторых висловь «кориться, как Господи» тут не совсем дали переказ мовы оригиналу. Речь в том, что слово «Господь» церковнославянское, оно имеет широкое значение. Оно имеет значение как «володар», «пан», российское слово «господин». Поэтому правильнее сказать, что корейцы, як господарю. И вот Святая Иоанн Златоуст, сломачивающий эти слова, говорит, что Сара называла своего человека Авраама паном, господарю господин мой, на російській языке. Але Авраам из этого не чувствовал своє паном. Так вот, и в нашем случае, дружина должна ставиться до человека, як до господаря, а он должен відповідь не пановать над нею, а ще більше любити її, дорожити нею. Ці еще больше любить ее, дорожить нею. Эти слова имеют продолжение, що на згадані. Человек является главой женщины, как Христос – голова церкви. Он же спаситель тела. Чоловіки, любіть своих дружин, как Христос полюбил Церкву и отдал себе за нее. Отже, главенство человеков над дружиной полягає не в суровом а в том, что он є главный ратівник опора, и когда треба, готовий даже померти за нею. Ну, а относительно того, что э, дружина, э, дружина боится этого человека, мы с вами говорили уже в предыдущих встречах, я только хочу напомнить, что дружина боится что-то противоволит человека не тому, что старшится его гневной реакцией, а потому, что боится боїться вчинити кохану, боится его образить, засмутить, сделать ему что-то неприятное, досадное. Вот, скажем, пример. Зовсім іншого життя. Дитина знает, что батьки ее любят, не насварять. И так сталося, что дитя таким небачным рухом дочепила банку с варенем, банка падает из стола, разбивается, и тут раптом заходить батько, ну, чьи мати. Яка реакция детины? Страх. Дитина трусится от страха. Ну, почему? Вона же знает, что не сваритимуть. Почему же вона начинает плакать? Потому что дитина прекрасно усвідомлює, что ее любят про нею пиклуются, все за нее роблять, стільки уваги приділяють. А воно от у відповідь вот таке зробило. Ось и вся причина страху. И про подобный страх, и говорит апостол, что дружина нехай боится своего человека. Боится того, что он не кохает, и только тому, и не больше. Те же самое касается и страха Господнего. Неужели праведники боятся Бога только тому, что страшаться пекла или тут на земле? Звичайно, нет. Они познали любовь Божию, величну. И поэтому для них грех против Бога є деянием, проти, направленной против любви Божьей. Это своего рода злочин против Бога. И потом мають должны с женками по отношению к своих мужчинам. Они должны их бояться. Вообще за одной причиной, Потому что знают, что их любят. И мужчины живут ради них. Только тут другое питание. Чем мы действительно их любим, кохаем? Чем мы, может, вымагаем от них то самое кохание? И человек, пишет апостол, любіть своих дружин и не будь сорові до них. Это из послания до Колосина. Церковный славянский переклад, тут більш точно передает слова. Не огорчайтесь к ним, тобто не будьте гіркотними для них. Ну Не покладайте на них важкого ярма. Все вимоги, прохания робіть, мать выходить лишь за причиною любови, а не тому, что я так сказал. Человек должен проявляти терплячее поклывание про дружину, быть уважным для тех, кто своей ласковой с помощью России неприємності. всей неприемности. Он должен быть байдужим дає, так бы мовити, жночі работы, щедневных справ, так званых дребниц. Поэтому этим дребницам наполняется все наше життя. И благодаря этим дребницам створится домашний затишок. А де затишно, там и радостно. И мы, человеки, должны это понимать и ценивать. Поэтому человек, как и глава семьи, должен любить свою дружину, и все рак про неї. Чоловіки, живіть разом з дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною, і виявляють їм честь, бо й вини, спадкоємці, владаті життя. На остаток захотелось нагадати про те, що християнську сім'ю Євангелий називає домашньою церкою, а в цій церкви є голова чоловік. все прийде за зацитую слова Фефана Затворника, святителя мови оригіналу. Семейство — церковь, муж — глава всей церкви. Позже блюдет чистоту ее, способ и часы домашнего молитвования не на нем, определи их и поддерживай. Способы просвещения семейства в вере на нем, религиозная жизнь каждого на нем, разуми, укрепи, степени. О, Жизис, слив святому и бачимо, еще в православных семьях на человека покладает свидетельность за щеденную молитву, чтобы она творилась в определенный час, чтобы она была постоянной и за духовную поддержку всех членов семьи. Тому я желаю всем мужчинам мудрости в семьях. Мы прощаемся до следующей зутащи, которая должна відбутися на початку лета. Будьте здоровы, ангелы-хранители.